мир вашему дому, друзья. С вами канал Деревенское хозяйство Устиновых, меня зовут Алексей, и мы с моей супругой Ангелиной являемся его авторами. С самого начала мы преследовали цель показать положительный образ деревенской жизни. Поэтому мы показываем не только наше хозяйство, но и домашний быт нашей многодетной семьи и жизнь других жителей нашей деревенской общины. Рассказываю о жизни на земле, наших заработках, об интересных моментах общинной жизни, праздника, деревенской кухни и о том, что я сделал своими руками. На своем участке мы ведем строительство, и поэтому я показываю работу мастеров, которые здесь трудились, и то, что я сделал своими руками, не имея при этом специального образования и опыта. Ну и главное, мне хотелось бы, чтобы каждый человек, который зашел на наш канал, взял у нас для себя что-то полезное. Любое видео я стараюсь сделать позитивным, с небольшой долей юмора. И хотелось бы, чтобы наши зрители взяли для себя что-то нужное, радостное и доброе. А после, чтобы наши дружеские отношения перешли в реальность, и мы бы стали полезными друг для друга друзьями. До встречи на канале Деревенское хозяйство Устиновых, и желаю вам всех благ.